Пока у нас идут такие подготовительные небольшие работы, давайте начнем, чтобы задать тон, небольшой блиц-опрос. Москва или Санкт-Петербург? Море или горы? Море. Чай или кофе? Чай. Ваша любимая еда? Больше. Строгий ли вы отец? Думаю, что да. Сколько часов в сутки, ну в среднем, тратите на сон? А -а -а, наверное, семь, шесть-семь часов. Есть ли у вас фильм, который хочется часто пересматривать? Есть такие фильмы. Вот назовите несколько, если можно. Свой среди чужих, чужой среди своих, наверное, если один бойцовский клуб, если из не наших. Ваш любимый праздник Новый год. Кем бы мечтали стать в детстве? Коком. И есть ли у вас какая-то детская мечта, которую хотите все еще исполнить? Детских, наверное, уже не осталось, уже все, все исполнены. А немножко философский, может быть, вопрос сначала. На ваш взгляд, сложно ли быть губернатором? Конечно, сложно, сложно. И в чем эти сложности? Публичность, потому что э, я никогда не занимал публичную должность и не, не занимался политикой. А кроме хозяйственных вопросов, э, необходимо в том числе активно заниматься и политикой, общаться с большим количеством людей. И, по сути, круглосуточно ты находишься на виду, где бы ты ни был, на работе, дома, во время отдыха, в поход в магазин или на рынок, и постоянно находишься в контакте с людьми. Даже в выходной день в магазине подходят, спрашивают, какие-то проблемы озвучивают, просят их решить. Наверное, это было особенно не просто в первые, в первые месяцы работы, сейчас привыкаешь к этому, но все равно энергетически это довольно трудозатратно и требует особой подготовки в том числе морального настроя. но учитывая то, что у меня в принципе весь день расписан, строгая дисциплина, регулярные занятия спортом они поддерживают позволяют поддерживать хорошую физическую форму, в том числе и морально- волевые качества которые очень необходимы на посту губернатора. Что пришлось поменять в себя? Были какие-то качества? Да нет, наверное, в себе ничего не пришлось менять. Публичность, открытость, социальные сети. Я никогда не имел страниц в социальных сетях, не увлекался этим. Для органов исполнительной власти социальные сети – это прямой контакт с людьми, когда можно в режиме фактически, в режиме реального времени откликнуться на какую-то проблему, включиться в ее решение. И, конечно, мне пришлось практически сразу открыть страницы и в Инстаграм, и ВКонтакте. Я активно сейчас работаю в социальных сетях. Мне кажется, это очень помогает. Центр управления регионом, который мы запустили, это более такая... Солидная структура, где не я один и там несколько моих помощников, а целая группа ребят и девушек, занимаются социальными сетями и реагируют на острые вопросы. В первое время для меня было сложно открытость и работа в социальных сетях, потому что очень активно набирались подписчики. Их и сейчас довольно много в Инстаграм, почти 124 тысячи, более 65 тысяч подписчиков ВКонтакте. Причем мы постоянно с коллегами чистим подписчиков, чтобы убрать боты, так называемые биологические подписчики, они проверяются, мы регулярно этим занимаемся, поэтому рассчитываю, что это число реальных подписчиков, люди реагируют на все новости, на текущую ситуацию, мы продолжаем такую работу. Я не люблю здесь находиться, потому что я не кабинетный человек. Кабинет, он довольно утилитарный, э, рабочий стол. Здесь э, документы на сегодняшний день, э, в папочках разложены материалы на все совещания, встречи, которые предстоят сегодня. Мне их распечатывают, хотя у меня все есть в электронном виде на iPad, я чаще пользуюсь айпадом днем накануне мне сбрасывают в почту. И я вечером накануне готовлюсь к следующему дню, прочитываю все материалы, знакомлюсь со списками, справочные материалы, изучаю, чтобы день был более продуктивный. Здесь мне распечатали одно из сообщений в социальных сетях. Сегодня поступило в личку. Здесь надо срочно отреагировать, требуется помощь, поэтому лежит... Во голове как бы стала редко пользуюсь компьютером у меня ipad всегда со мной как бы здесь все есть фотография моих дочек это по моему позапрошлый год мы отдыхали летом на море такие теплые воспоминания мне кажется такая хорошая фотография у девчонок хорошее настроение и они на меня смотрят каждый день ну телефон телефон внешний внутренний все понятно а вот было сообщение где-то я был сфотографирован в социальных сетях с, за столом говорят вот по золото малахит хочу прокомментировать ремонт в кабинете я сделал где-то год наверное полтора назад ремонт выполнялся полностью за внебюджетные средства мебель это моя я ее привез из москвы а вот этот замечательный письменный набор я его собираю наверное лет 20 Постепенно, по одному предмету, где-то встречаю в магазинах или в каких-то лавках. Это сувенир, подарок мне подарил один из очень уважаемых людей, среди дорожников. Макиев Гаюс Константинович, он в свое время возглавлял Северокавказское управление автомобильных дорог. Очень среди дорожников, возрастной, уважаемый профессионал, встреча была в один из первых дней моего назначения в Росавтодор. Вот я храню лик Христа меня на рабочем столе и память о Константиновича. Константиновиче. Ну, это фотография моих предков, она тоже кочует за мной по стране впервые. Это портрет, сделанный на основе фотографии, на нас семейная реликвия, фотография в Санкт-Петербурге. Я изготовил такой портрет. И вот в кабинете в Смольном у меня это висело. В аппарате правительства, в Доме правительства Российской Федерации. В Тадоре, Сейчас здесь, в Курске. А вообще, в целом, можно ли быть идеальным губернатором, на Ваш взгляд? Так же, как и идеальным человеком, вряд ли. Ну, невозможно такого. Тем более, э -э масса ограничений, в том числе финансовых по бюджету региона. И, конечно, решить всех проблем невозможно. Физически невозможно. Поэтому постоянно приходится определять приоритеты, советоваться с людьми, чтобы чувствовать эти приоритеты, сверяться о правильности решений. Но это сложно, потому что приходится некоторым отказывать. Мы не можем, ну, условно, к каждому дому подвести асфальтированную дорогу мы обязаны учитывать интенсивность движения на этой трассе, наличие или на этой дороге, наличие социальных объектов, наличие общественного транспорта или каких-то коммунальных служб, которые будут пользоваться этой дорогой. Поэтому в постоянном режиме, ну это один лишь пример, от таких сотни примеров, в постоянном режиме занимаешься приоритизацией. Это... Такая сложная работа и ежедневно принимая решение отказывая кому-то, конечно, морально себя чувствуешь не очень хорошо от этого портится настроение с людьми приходится вступать в диалог, объяснять, не всегда это получается, люди просят свою проблему решить, мало интересует общественная какая-то значимость, это сложно